Нет, не то, что согласитесь. Я думаю, вы замечали, что вот когда вы приходите в новое общество, даже вот в жизни, когда вы встречались со многими людьми, иногда в обществе, в вашем окружении выделяется какой-нибудь один человек, которому вы очень сильно и быстро начинаете доверять, даже больше, чем своим старым знакомым. Это те люди, которые обладают определенной харизмой, это те люди, которые обладают определенным обаянием. Но я скажу так, что обаянием обладает каждый из нас. просто кто-то его проявляет, а кто-то просто-напросто не умеет его включать для того, чтобы оно работало на вас. Обаяние – это мера чувств, таких как любовь, энтузиазм, харизма, которые вы воспитываете на протяжении всей своей жизни. И именно вот обаяние нельзя улучшить либо усилить, его нужно использовать в том э, проявлении, которое она у вас уже есть. То есть все вот эти навыки, энтузиазм, любовь, чувства вы объединяете в одну точку и направляете на осуществление своей цели. Э, и те люди, которые научились это делать, они становятся лидерами, они становятся пионерами своего дела, они воздвигают цивилизацию, за ними идут. И когда человек применяет это на своей жизни, э, Человек окружает очень много друзей, которые помогают осуществить их планы. Это уже не в новинку, и этим может обладать каждый. И этими навыками и способностями обладают даже те люди, которые используют их не во благо, и нужно быть внимательным к тем людям, с которыми вы общаетесь и чувствуете вот эту притяженность. Возможно, они могут быть аферистами, возможно, они могут быть обманщиками, но это не значит, что вы не должны проявлять вот это обаяние в своем направлении, в своей жизни. Такими способностями э, пользовался Рузвельт в э, своей политике, но э, этими же навыками и способностями пользовались такие люди, как Муссолини и Гитлер. То есть вы должны понимать, что много очень людей, которые э, вот свои способности, свое обаяние использовали против, то есть э, в плохих намерениях. Как же проявить, как, в, чем, в чем проявляется именно вот это обаяние в ваших жестах как вы разговариваете, в вашем взгляде то есть именно и не логике проявляется ваше обаяние не проявляется не в том, что вы говорите а проявляется как вы говорите с каким энтузиазмом, с какой уверенностью как вы держитесь то есть вот в глазах вашего оппонента и для того чтобы обаяние работало на вас вас Ваш собеседник, люди, которые окружают вас, должны почувствовать уверенность в себе, то есть они должны почувствовать, что вы уверены в себе, то, что вы целеустремленный человек и вы не прогибаетесь под мнениями других людей, то есть вы держите четкую позицию перед человеком, вы не опускайте взгляд, тут, вот, знаете, вот когда вы общаетесь с людьми, заметьте перед собой, либо это деловая встреча, либо вы разговариваете со своим давнишним другом, он что-то вам вас объясняет. И как вот э, включить это обаяние? Э, вы не должны опускать взгляд, вот вы должны постоянно смотреть ему в глаза. И вы должны заметить, что вы часто можете просто пустить глаза, но ну, не смотреть э, на него как-то, то ли стесняющего-то, ли неуверенного в себе. Вот это вот вы выключаете себе, уверенность в себе, и э, обаяние работает не на вас. Будьте уверены, у вас должен быть уверенный тон, осанка на миллион долларов, как вы ведете себя, вот этот энтузиазм. Смотрите в упор человека. То есть будьте за ним, не подавляйтесь его мнением, не подавляйтесь его эмоциям. Будьте сдержаны перед человеком, контролируйте всю ситуацию. И тогда вы заставите обаяние работать на вас. Я верю, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ставьте лайк, неважно где вы его смотрите, делитесь с друзьями, чтобы как намного больше людей стали в вашем окружении успешными людьми. Для предпринимателей сетевого бизнеса внизу ссылка, можете ска скачать курс «Думать и действовать как туплизер за 30 дней». И до встречи в следующих видео. Пока-пока.